Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы рассказать вам о пяти плюсах нового комплекта от компании ELIF под названием iJust Mini. Первый плюс мы отдаем компактным габаритам устройства. Мод прекрасно себя чувствует в ладони любого размера и не вызывает дискомфорта. Второй плюс хотели бы отдать вкусу атомайзера. Благодаря новым испарителям вкус раскрывается еще ярче, а большое количество вариантов обдува позволяет настроить бак идеально под себя. Третий плюс мы даем моду за то, что в нем можно поменять испаритель, не избавляясь от содержимого бака. Для этого нужно открутить нижнюю часть и просто вытянуть испаритель. Четвертый плюс отдаем трем режимам парения, которые производитель встроил в устройство. Благодаря данной функции можно подстроить мощность идеально под себя. И заключительный пятый плюс уходит айджесту за то, что диаметр аккумулятора составляет 22 мм, а это означает что вы смело сможете поставить практически любой свой атомайзер. Правда, помните, что минимальное сопротивление, с которым работает iJust, равняется 0,3 Ома. Надеемся, что это видео было полезно для вас. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нет Бай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки будут под видео в описании. Помахай рукой! Тут два спянка? Ну, это страйк, наверное.